Абсолютный успех для меня – это мое окружение, моя семья, моя работа, проекты, которыми я занимаюсь. И все, что меня окружает. Конечно, моя вторая половинка и моя семья. Дело в том, что когда я работаю, можно сказать, как медитирую, да, рисую, проектирую, разрабатываю, осуществляю. И, может быть, чуть-чуть забываешь о том, что ты женщина. Но я все-таки считаю, что люди обращаются к тебе как к специалисту, ну, ко мне, да, как к специалисту. Но когда компетентность в красивой или симпатичной огранке, то мне кажется, это большой плюс. Женское обаяние еще никто не отменял. Наверное, то, что я женщина, позволяет мне лучше понять, почувствовать своих заказчиков, что где должно лежать, как достать, как расположить, чтобы было удобно и комфортно. А если смотреть с другой стороны на этот вопрос, то когда я на объекте, все ведут себя очень вежливо. Был бы мужчина, наверное, было бы по-другому, я так думаю. Женственность – это тогда, когда женщина воспринимает себя как женщина. Не обязательно все женщины должны быть женственны. Важно быть собой. Не надо гнаться за какими-то идеалами, за какими-то известными людьми. Важно быть собой. Если женщина делает первые шаги в моей профессии, то я бы ей порекомендовала быть очень общительной и все время развиваться. Профессия дизайнера очень многогранна, и это не та работа, которую закрываешь пять 5 часов и идешь домой. Это образ жизни. Если мне что-то не нравится, то я над этим работаю, чтобы решить этот вопрос, да, чтобы он мне нравился. А еще очень важно, чтобы женщина была любимой. Когда женщину любят, у нее вырастают крылья, она светится, и она готова творить чудеса. В хорошем смысле этого слова.